Я ему не зря в этот момент оказался очень громкий холод. И я чуть-чуть пострадал одним, только что случился этот взрыв. И в итоге начали... его начинали тушить. Вы видите, он очень сейчас раскален. Ай больно. Вот и его пытались тушить, тем более. И что-то случилось никакие. И все взорвалось. Я, наверное, смогу сюда идти. Вот. Помните, вот тут у меня в а вот тут что ещё? А тут было что ещё? Вот, помните, а тут было окно. Но ну, потом снащита сработало. все это выключилось. выключила. Вот. Вот. Мне сказали, что мне ехать на кладбище проведать. Ой, зима. Давайте вернулись. Сказали, что если хотите, можете съездить на кладбище. Я пойду на кладбище, сейчас я с налички не чтобы им заплатить за золотой памятник. Слушайте, очень красиво, он очень все то мне сказали. Я сейчас поеду туда. Вот. Капец, кстати, я в шоке. Много и хуже дня случится. Мне вчера было, мне кажется, как-то еще напряженнее. Я сейчас сегодня по-божески. Я понимаю, вот. Прикиньте просто ситуацию, у вас бы мама умерла. Что бы вы делали? Ну вот, в таком же случае и я нахожусь. У меня умерла мама. Пока что. И я не могу даже сказать об этом. Даже и вот мой новый дом. Там, если что, вы смотрите. Нет, я понимаю, что вообще нет вообще. Потому что взорвался верная. Вторая бомба упала, сюда, я скачу их съел, но все равно нога будет, вот мой дом, там станция следующая, так, вот так, пока не пусть едут, пока не пусть едут, я пересаживаю вещи сюда и еду на кладбище, в общем, хуйтаж, стороне но мы ворми сказали очень крех так ой, километр а так один три Пять километров только ой даже есть метров 20 Словно, нет, метров двадцать теперь поезд отсюда возили не понимаю бля как я обратно уеду, как смотрю. Ну ладно. Вот он новую скоро строить будут. Видите, уже всё. Она не и... смогла строить, это будет. А сюда. А это будет вот сюда. Вот такое кладбище. Раньше-то читался, да? Ну, это скоро не Вот раньше вот эта самая красивая, вот самая красивая нюх уровень дорогой вот наш памятник все павловская все павловская вот из-за этого у меня это вот и на этом подходит вот из-за этого у меня теперь нет этого и с нами сегодня новый гость угадайте кто он он мой друг и сегодня будет очень круто вот это вот такое у нас память к моей мамы я очень сожалею что она умерла и не могу ничего сделать потому что она умерла и умерла такой памяти крутые фотографии, не повесили так что вот такая у нас случилась беда вот и из-за этого у меня умерла мама сейчас я пойду в одну уже пойду домой, потому что все равно мне ничего делать тут на этом кладбище. Я только промокнусь. Вот, и я еду. Стоять, может кто-то звонит. Так, стоять, не звонит мама. Так, поднимаем. Алло, сына. Я хотела тебе сказать, что я не мертва. Ай, хереть. Стоять. Так, дайте посмотреть, пожалуйста, на календарь мне. Угу. Сегодня ровно 31 марта. Стоять. Идем сюда. Идем сюда. Так. Я что-то не понял прикола. Вообще никого прикола не понял. Еще раз. Это что пранк был до да, 1 апреля а зачем так жестко ты понимаешь я на тебя потратил на сколько долларов угу. и у меня теперь памятник стоять я раскапывал я просто раскапываю памятник так у меня есть такая прикиньте все с 1 апреля поздравляю стоять Пипец, я все это время так тупил. Стоять, а может это просто, просто шутка? Была это круто, например, какая-то женщина. Так, еще раз. -э давай тогда встречаемся возле моего дома. Понятно? Ну, давай встречаемся. Давай, все. Жду тебя возле моего дома в 12.00. Понятно, все. Эту ночь я у бабушки приношу я иду к бабушке? Тут у, нас, у них деревня которая неподалеку. Бабушки. Идем. Прикольно это, если это был не пранк. Так прикольно. Капец, совершенно а так. тогда получается, что я просрал очень много денег. Так, баб. А блин, че я кричу? Тут все спят, ночь на он дворе. Она мне тоже. Блин, промокаю еще. Все мои деньги протухнут. Блин. И мама говорила, когда, когда еще не умерла, что где-то тут моя бабушка заживет. Или жила. Да какая разница? Вот, бабушка. Подъем! Подъем! При, при, бабушка! Бабушка! Да, да куда ты спать ложишься? Бабушка, послушай. А ты... А ты знала? Можно я с переночу с тобой. Просто, наверное, у меня присутствие, что меня мама обманула с пранком. Конечно, положить на второй этаж. На второй этаж. А, коврик можно взять? Так, спасибо. Возьму я коврик. Да блин, я сейчас чуть ногу не сломал. Потолки тупые. Так, постелю-ка я тебе коврик и пойду. Ой, что это за дождь? Стоять. А что я тут делаю? Все. Бабушка фиговая. Фиговая. фигол, Короче, какая разница. Ну все. Если ма... Стоять. Блин, это, наверное, был сон. Я просто бабушка заснула. Это был обычный сон, блин. Я так поверил. Я еще испугалась. Если бы меня так не разбудил, сон бы до конца досмотрел. Эх, уже ничего не вернусь, она все равно мёртвая уже. Ну, ладно, пойду уже домой. Тут, тут поездаш не ходит, тут этим всем на а что мне придётся бежать. Ну, бежим, бежим. Эх, жалко, конечно, такого человека хорошо потерять. Ну, ладно. Если бы вот у кого-то из вас подписчику мировая мама, тогда бы мы ну, также подумали. Вот, я уже вижу свой дом, ну и все. Так, иду домой. Так, вс, иду. Пос увидел свою маму или нет? Это был сон или нет? Еще пока не узнает. Следующая часть выйдет уже в четверг в 18.00 по московскому времени. А точнее 6 в часов. 6 часов. Подписывайтесь на наш канал. Следующая рубрика будет в зомби. Всем пока-пока.